всем привет сегодня рассмотрим доктор веб прототипная назарет шестой версии и доктор веб диск usb в принципе одно и то же но они разные программы маленько попозже это доктор веб сам а здесь вы можете проверять при интернете обновления Здесь идет сканер. Ну, если в кому-то может быть ну, так как можно и запускать его D через D, через C, например. Э, и через флешку, естественно, можно запускать его там родственникам или кто работает, можно проверять сразу при зависании при остальное но у него может быть и зависание быть а, так как э, у него требования есть кое-какие вот сделаем ну что пошустрее работало, естественно в c ставить надо его в корень не просто в какую то папку из них а просто в корень Можете сделать э, ярлык, это надо делать только создать ярлык, а не просто копировать, копировать когда будете у вас ничего не получится. Вот там у нас стол рабочий делаем его и запускаем от имени администратора. В принципе, можете у меня скачать. У меня вот с ключами, а как бы через доктор Веб, через страницу надо учетную запись делать. И они вам, скорее всего, по-любому не дадут. С ключами надо будет подписываться, что-то какие-то деньги платить. Но здесь вот сами видите все. Обновлено еще с 2017 -го года здесь файл проверить путь это путь например c делаем ok я отменяю пока для себя здесь настройки f9 то же самое исключаемых путей это путь например d или у кого то другая система там гаммы с игры там у кино ну и всю остальную папку, чтобы он не проверял, и чтобы ключи не съедал. Файлов все, ну, почтовые, почта, если приходит вам с антивирусами, ну все остальное проверит у вас здесь. Так, и информировать. Информировать для чего? Потому что многие файлы, кто не знает, могут и стереться, и у вас система слететь. Uh, так, рекламу, крал, рекламу, естественно, там убирать можете, чтобы не было рекламы у вас. Взломы, взломы это те ключи, которые идут на Windows 10, например, потом на все какие-то программы взломаны. А, типа вот эта, она не взломана, тут свои ключи у нее стоят. <coughs> Дозвона, ну и все остальное тут можете посмотреть отчет идет вести отчет можете смотреть можете в какую, какую любую вам понравится папку поставить создать и поставить папку любую можете или можете просто проверить она у вас будет вот здесь вот здесь у вас создаст папку он, и вам покажет но все равно вы там ничего не поймете здесь Звуки, какие вам понравятся звуки, если so, например, открываем, ставим, вот, вот такая музыка будет, если что-то вас какой-то, где-то кого-то, что-то он выловил, ну, приоритет смотрите сами, высокие, низкие, ну, там, если на ноутбуке, например, здесь вот такие, ну, в принципе, Применяем и все не справка здесь все объяснено в принципе то да. еще раз говорю что она вот эти вот моменты что здесь вот файлы написаны они только вот статистику вы можете посмотреть настройки что вот здесь вот английский там а, так он идет сам по себе на русским пере перекодированный и плюс к этому ну в принципе вот этого видать ничего не будет при версии другой платная например так теперь посмотрим здесь usb флешки например это стоит на базе люникса Это та же также оперативная система. Но в принципе в ней ничего трогать не надо, когда будет копировать на флешку. Например, там я не знаю как у вас будет. Но она в принципе гиговая, двухгиговая, трехгиговая она подойдет. В принципе, так. Вот, запускаем от имени администратора. Он сразу определяет, какая у вас флешка будет. И сейчас увидите. Та же, опер, та, же опера, та же оперативная система, только не 10 идет. Он не 7, и совсем другая система идет. Но ну, здесь вот написано форматировать. Э, создаем. Здесь пишет, какая там делаем. да Я пока не соключусь. Завершение. Ну вот, в принципе, и все загрузилось. Так, смотрим, вот она, все, берем флешку, перегружаем F11 F10, F12, я не знаю, что там у вас, и все, проверяем, она идет, еще раз говорю, это другая оперативная система, LUNIX идет. И там появляется пере, перед загрузкой сразу, чтобы э, русский идет, потом полностью рамка появляется, оперативная система, и там вы соглашаетесь, настраиваете там, а, только ставьте, не забудьте, чтобы не автоматически удалял с, по умолчанию, а удаление, при, форм, э, как сказать, при информировании, то же самое, как вот на этом вот, тоже... Ну, в принципе, все. Пока всем до свидания.